Татарстанцы делают единственную в России программу для глухих и слабослышащих детей «Давай дружить». В кинотеатре «Мир» создатели презентовали третий цикл программы. Он посвящен истории Казани и Татарстана. Вместе с ребятами новый выпуск посмотрела и Алина Хусаинова.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 Обычного э, сурдоперевода. Что это значит? Мы впервые применили такое, что э, во время разговора ведущий разговаривает с детьми, она двигается. При этом это смотрится очень живо, сам ведущий смотрится как будто бы в трехмерном пространстве. Вместе с ведущим сурдопереводчиком в программе участвуют и слабослышащие дети. Желающих стать героями, передачи так много, что перед новыми выпусками устраивают кастинг. Алиса Доронина смогла побывать и по ту сторону экрана. Когда я участвовала, да, очень интересно было, конечно. Я сама также спрашивала. У нас это еще были участники, ну, ведущие, которые знают, ну, например, о часах там было. Вот Потом о монтаже кино. Зрителями программы станут тысячи ребят. Здеськи направят в учреждения для слабослышащих детей не только России, но и некоторых стран СНГ. Выпуски презентуют и во всемирной паутине. Новая программа «Давай дружить» поможет глухим и слабослышащим детям узнать много полезной и интересной информации об истории Казани, творчестве Габдулы Тукая и изобретениях в различных областях науки. Ее главный плюс в том, что она доступна для детей любого возраста. Алина Хусаинова, Валерий Митрошин, Вести Татарстан.